Всем здравствуйте. Мы с Александром приехали за трофейной рыбой. Вот он спрятался. Ехали и ехали мы. Час 10 мы добирались. Если бы кто-то знал дорогу, то мы бы уже как 40 минут могли рыбу ловить. Наверное. Вот даже чайник есть. Можно чаю погреть. Вот новый водоем. Ни разу тут не были на рыбалке. На охоте я один единственный раз был. Лет 15 назад тут. Даже, даже, даже ничего не помню и не представляю. Сейчас будем пробовать заходить. Вот, теперь прохладно, короче. На ветерке так-то жарко, прижарко, пока мы заблудились, пока ездили. Все, одеваемся и идем. Время, сколько я говорил, не говорил время, сейчас самое должно... 11.38, как раз успеем. Саня где-то пропал. Саня! Идти по Лабзе считается это озеро. Открытой воды тут немного. А вот это все Лабза. И тут единичные люди тут приезжают только на охоту. И все. Саня, что у тебя там не получается? Тут вообще как-то заходить все переворачивается. Сейчас кабаны бы на нас не кинули. Сейчас пока блудили, ездили, тут все в кабанах у них. Одни кабаны, кабан за кабаном бегает. Застреваю, не пролазит. Охотники-то только на себе тут все носят, они сзади тащут. Где-то, наверное, он там за березками и плеска должна быть он по почкам. О, перевернулся, кажется. Ага. Ну вот, ага. я вышел, в общем, на плесу. Следы идут туда. И вот вправо еще должна быть поворотная. И все. И все ага. озеро много-много следов косули по проходу тут вещи. александр где-то сейчас выйдет если выйдет ну а чтобы вышел у него бур где-то вон там черная голова мелькает будем бурить сейчас походим поищем место и будем пробовать варить пока Сашка там будет уже полсотни лунок наверное я поймал вот такого ротана. Ха, Ха, блин, фига себе. А где весь трофей? Ну, ну что, рыбалка у нас идет уже час. Примерно, может чуть-чуть поменьше. Прошел я, наверное, с десяток лунок у меня тут краем набурена. Глубина тут. Получаться вот. Где-то метр шестьдесят тут в половину. Самые крупные. Вот такие. И еще есть мельче вот таких вот из мелких. Поймал я, наверное, штук восемь. Три или четыре таких. Ну и таких, наверное, как раз это 4, 50 на 50. Сейчас вот у меня тут еще 1, 2, 3, 4, 6 лунок пробурено поглубже. То я на первый круг еще иду. У Александра не знаю, как дела. Он тоже там тем камышом где-то ходит. Вот так вот рыбалка. Вот такого поймал. Хотя бы такие бы ушклевали бы. И то, и то я был бы доволен. Вот так-то мы с Александром ехали. Он ехал куда я его повезу, а я ехал в расчете на то, что тут будут крупные ротаны. Ну сейчас круг завершу. Еще не прикармливал, может просто прикормить надо. То, что на водоеме ни разу не был. Ни глубины, ничего не знаю. Вот в первые разы, первый ряд камышу пробурился, думаю, лабза. А там нифига, там он травину он вытащил, какой-то нерезкий обрыв, как на предыдущем озере, камыши сразу, глубина почти 2 метра, тут как-то плавно все уходит, так что может быть вообще середину придется разбуривать, места много, будем. Пойдем попроведуем Александра, рыбака. Всю рыбу наверное поймал, заодно погреемся. Косули, косули, все косулями схожено. Александра рыба, наверное, клюет и клюет, он еще на первый круг никак лунки не может завершить. Клюет у тебя, да? Много на то Одиннадцать. Еще меньше там. Вот у меня что-то, наверное, типа такого же, самый крупный. У там покрупнее есть. А глубина у тебя что тут? Не поверишь. Ну вот у меня также вот этот ряд. Тот-то вот получается вот так вот. Сколько тут, наверное, 40 сантиметров. Ну вот что, смотри. Вот вс земля уже. Вот. Рыбы полно, в общем, да? Да. Надо ее ловить тогда. меньше, короче, этот. самый крупный на сегодня перед этим Даже, наверное вот этот все-таки был крупнее прикормил кашей не знаю что из этого получится придет рыба крупнее или не придет на этой уночке тоже вот такой вот. один был глубина тоже в половину всего Глубина вот всего сантиметров 30, наверное. Сразу в лед втыкается при неудачной, при неудачной подсечке. Вот третьего поймал. Один это он соседние плесы. Александр пошел другой край изучать, греться, бурить. А трофейная рыба на сегодня на этом озере. Вот такой вот грамм на 200, наверное. Может даже чуть-чуть побольше. И прямо сразу веселее стало. Может, еще где такой клюнет? Бегу к Сашке, Сашка орет на все озеро, что вот тут есть крупный ротан. Саня, я уже тут. Я достаточно топал, чтобы его напугать. Ну, давай. ну что, Саня? Здесь крупный ротан есть Прям крупный? Угу. Тоже в лунку не влазит Ну в лунку, ну в лунку, блин Давай разбуривать будем вокруг тогда 800 грамм не меньше Под килограмм Так у тебя леска да. даже на 500 грамм не выдержит У тебя леска как у меня Чего? Леска, это не леска это мононить, вот, вот у меня точно такая же килограмма. Дважды порвалась Выдержит ты чё? Да, ну, ты чё? Куда ушел то? Ко мне может? Вообще хороший. И вот так его поднимаю, а он, короче, этот в лед. Застрял, Что? да? Нет, не застрял. Голова застряла. Под лёд, вот такая башка. Здоровья. Так не видно, нифига. Кого ты там увидел, нифига, башка? Нет, нет, нет. Ты свое отражение И увидел нет, нет, нет. там? На Наратана, да? Да. Он вышел на обед, значит. Блин, я зря бросил все. В смысле, прям у меня вот этот вот, этот, вот так вот, уже, вот так она загнулся. Да В это смысле, ты залет зацепил, делал, за камышину да? зацепился. Смысле, камыши. Как ты камушек возле камыша ловишь? Да ну где? Да ну давай. 14.21 Саша время запомню. Пол третьего. Придется до темна сидеть тогда, кого делать. Иначе как мы? Раз тут есть крупная рыба, да? Он? Да какой он? Видел, оно еле швырнулось. Так если маленький, клюет, значит, большого нет. Ты не смотришь мой канал, что ли? Видел? Подводные съемки были. Там маленький. Только большой поворачивается, маленький. Тих, оттуда пули. В общем, ничего. Да, только да, память да. тратим на флешки, Сашку снимая. Бегу опять к Сашке. Сашка матерится на все озеро. Только убежал от него. Что Саня за головешка, Саня? Да нет! Блять, холодно руку. Поймал ты его, да? Онырнул а за ним, Ну блядь. я, Саша, не знаю. Ну, грант 450, а -а -а. я думаю. Блять, бы шость почти поволкать нырять едет. Не, тебя больше... не запикать будет. Но ну, есть тут хорошая рыба, есть. Ам-ам. Опять сошел, да, он у тебя? Ну, так почему-то как-то этот, несерьезный, маленький сильно кричал. Я серьезно куда-то поднимал, большие. Ну что, в общем, есть оказывается да. крупная рыба-то тут. Александр дал мне поводок. Сейчас я привяжу поводок и, может быть, попробуем какую-нибудь штуковину под воду запустить. Балансир или... или то он там ратлин или как его там правильно зовут, что перевязываюсь, пока бегал, руки согрел. Из этой унки два таких вот ротана, значит здесь рыба крупная ходит, значит когда большой пойдет на ужин, он пойдет и здесь тоже. Должен, должен он тут идти. Глубина тоже сантиметров 30 буквально. Вот, наверное, второй у меня по размерам. До Александровских нам пока не догнаться, но вдруг, вдруг, вдруг еще есть и у нас шанс что возьмет. В общем вся рыба недалеко от камыша, видимо, хотя там на открытом месте клюнул. Непонятно, но подо льдом под самым, вот вот камыша под самым льдом, хоть и глубина маленькая, но не боится. Такой ротан средненьких размеров, может так и будет, не знаю, слышно нет матерки Александра, а я вот такого на балансир поймал, сразу за три, за все три крючка райника схватился. вот так вот время в общем пол четвертого вот еще одного поймал на троих на тройничок на один зацепился вот так вот тут немного покрупней экземплярчик Вот такой вот трофейчик. По моим сегодняшним меркам это хороший. А возможно даже один из самых крупных окажется. Что? Солнце уже скоро будет прятаться значит рыба должна кушать кушать но пока у нас нет выхода крупной рыбы ну и вообще выхода нет рыбы сейчас на 8 лунок пробежал двух штук поймал и все вот еще одного поймал. что такое более-менее кажется. Может даже с этой лунки самый крупный. Ага. С этой лунки самый крупный. какая рыба сегодня у нас все мы в общем собираемся холодно холодно домой еще долго ехать далеко последнюю уголочку хотел проверить больше всех с нее поймал Надо его поймать Эх, попробовать Вот, то стоя, не то И Перед ним вот поймал 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10, 11 штук. В общем, сумки самое большое. На что 34 штуки я всего поймал. Вот наверное, самый крупный. Ну да, он вот такая рыба, в общем. Ну как показал пойманный Александром Ротан. То есть тут и крупная рыба, и есть очень мелкая. Вот такая вот есть. Озеро интересное. Рыба крупная однозначно есть, потому что много малька столько. Но, видимо, здоровый сытый, потому что у него тут проблем с кормом вообще никаких. Поэтому поймать его сложно. Но в этом году. Не знаю, но еще пойдем приедем когда-нибудь на этот водоем, не нынче, 35 я штук поймал, оказывается. Сейчас складываю их сюда кастрюльку и все, еда моя. Ну все, сложился, бегом к Александру, Прогрев... прогревать двигатель надо свой. Пока он всю рыбу не перепрятал, надо его заснять. Ну сколько у тебя штук? У меня 35 в итоге. А еще одна у нас. У тебя? 33. Все, говорит, у него мало. Анак у тебя еще один такой хороший. Вот поймал его. Замерз что ли, Александр? Ну складывай. А есть хорошая рыба, да? Её искать, наверное, надо